Вопрос знатокам. В игру что где когда. Что делает этот мужик? Глуша с палкой. Что делает этот, этот мужик? Глуша с палкой. На раздумье одна минута. Пошла. Вот говорить. Внимание, ответ. Ай, как весело все! Но весело. Мужик искал путь. Все. Не будет больше лучше